Как же здесь проехать? М -м -м. М -м -м. Ой! Застряла! получается выехать. Ого! Не получается, что же делать? Как же мне выехать? О! Да, мам. Алло, Денис, приедь ко мне, спаси меня. Я застряла. Хорошо, сейчас приеду. Угу, да, жду, жду. Сцепляй сам Я выйти не могу, тут же лучше Окей Поехали! что это что дымом воняет Тем? это кажется что-то у меня горит точно так Все нормально. Ого! Привет, мам! Алло, Денис! Приезжай срочно. У меня загорелось колесо. Да, я в конце набережной. Жду тебя. Сейчас приеду. Угу. Давай! Кажется, все. Да. Что же теперь делать? Не волнуйся, я тебя отбуксирую.